Привет, друзья! Работал с матками, метил матки, на клевости И вижу, слетает маленький мой нук. Вот он примерно здесь садится или сел. Ну, я недолго думая, еще взял в жменьку немножко пчелок, и пчелки начали сразу же садиться ко мне на руку. А все потому, что метил маток, и так получилось, что феромоны остались на руках. И вот я даже смотрю, еще матку здесь на руке, ее нету. Э -э -э кто может подумать, что это я намазала опероем или еще, еще чем-то? Нет, это не так. Нет у меня даже на хозяйстве таких, таких мазей или что оно там. Я никогда ими не пользовался, буду откровенен. И просто из-за того, что Мечил руками маток, брал маток в руки, клеточки, все такое. И вот просто поставил к, к вот этому маленькому нуку, и они начали садиться ко мне на мою руку. Получилась вот такая перчаточка. И я скажу вам так, знаете, забавное такое чувство. Чувствую, как они щипают меня своими мандибулами, челюстями. Прям слышно, как они ну, берутся. Ну, прикольно. Перчаточка такая. Очень ставим лайк. Вот так сильно не могу руку сжать, потому что прижму, будет сжалить, наверное ну, вот так, лайк друзья, ставьте лайки прикольно это бывает частенько вот они здесь ну, если честно, что-то я не могу найти маточку Эх, как бы одной рукой неудобно, надо стряхнуть Я вот так делаю, и они летят на мою руку. Смотрите. Ой, ой, неудобно. Короче говоря, чем бы... Чем бы дитя не баловалось, лишь бы не плакало. Это про меня. Хи, Классно. Ветер большой, а ветер шумит. Возьмем еще немножечко пчел на руку себе. Сейчас доиграю, что придавлю, начнут жалить. Так, ну, вот такая игрушка получилась у меня. На руке не очень удобно, откуда слетел? Не знаю, увидел уже на дереве где-то здесь. Он начал кружить немножко. Так что такие дела. Ладно, друзья, это было видео ни о чем. Можно сказать о том, что побро Иван укротитель пчел. Ой, да, приколы приколами, но. Вот одна ужалила. Придавил все-таки. Ай, блях. А, медная, больно. Все, друзья. Мои пчелки передают вам привет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.